Ева Конкитос вами Богдан, и это топ 5 ютуберов. Поехали. Else, so На пятое место я поставил Александра Кудряшова, так как он главный модератор игры, и чем помогать игрокам устранять лаги в игре. На четвертое место я расположил самого популярного ютубера по Контр Сити. Это Ганнибал. Данный ютубер делает крутые топы, рассказывает новости, снимает обзоры, аккаунтов и так далее. В общем, это самый крутой ютубер по Контр Сити. А также на его ссылочку будет в описании. Бронзу данного топа занимает Ган... нагибайка. Данный ютубер проводит стримы, делает крутые фраг-шоу и тому подобное. Серебро данного топа занимает Ноди. Это бывший модиатор игры. И он еще продал свой КГС 1 так как у него было два лишних аккаунта. Ну а первое место занимает самый лучший ютубер по Контр Сити. Это Шева. Данный ютубер стримит Контр Сити. Снимает увлекательные видео. Делает конкурсы, общается с подписчиками. В общем, это самый крутой ютубер по кондроссити. Вот такой получился у меня топ. Кому понравилось видео, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Богдан. Всем удачи, всем пока-пока.